Всем привет на моем канале! Сегодня я буду украшать тортик на годик девочки. Это день рождения племянницы мужа. В начинке у меня шоколадный бисквит и крем-пломбир. Больше ничего я не добавляла. Достаю заготовку из формы. Диаметр торта у меня 21,5 см. С боков убираю лишний крем. Я подготовила подложку и накрываю сверху торт. Переворачиваю, так как дно будет намного ровнее, чем верхушка. Украшать торт я буду белковым кремом. Здесь у меня крем уже заваренный на водяной бане, готов на 7 белков. Но суть в том, что у меня здесь мелкие были белки, поэтому я ориентировалась на глаз, но крем все равно получился очень классный. А Ссылочка на приготовление подробного рецепта этого крема без сиропа. И этот крем не уступает качеству белково-заварному крему на сиропе, который я готовить не умею. Поэтому ссылочка будет тоже под видео в описании. Переходите, смотрите. Для начала покрою черновым слоем, просто прибить все крошки, и чтобы потом можно было прилепить крем. Сейчас немного выровняю вверх. Я возьму насадку листик. Здесь такие глубокие прорези. Крем окрашу в нежно-розовый и буду оформлять боковину торта. Я окрасила с помощью красителя Кредо розовый, гелевый, водорастворимый. Я приготовила безе-заготовки на палочках, которые будут у меня в торте стоять. Снимаю силиконового коврика. Это я готовила на швейцарской меренге. Рецепт тоже будет под видео в описании. Вот такие классные получаются. И вот такие единички у меня. Сделала с запасом. Почему? Потому что при снятии они могут поломаться. Вот такая... Посыпки и без посыпки для начала установлю спереди единичку. У меня есть жемчужный кондурин, и сейчас немножко придам блеска. Вот такой получился в итоге торт. До сих пор кондурин летает, переливается. Красивенько. Не стала добавлять мастичные детали. Решила сделать все с крема и безе. Так что, кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.